Всем привет, ребята! Вы на канале Нюта-Нюта. У меня уже две недели не было новых видео, но зато у меня уже очень много идей, которые записаны в моем прекрасном блокноте для ведения YouTube канала, и я постараюсь их все снять. Пока что у меня три выходных, я хочу постараться снять три видео. Вот сегодня суббота, я, скорее всего, это видео выпущу в воскресенье. Но я постараюсь сегодня где-то два видео снять, чтобы их выпустить завтра. Потому что сейчас я, у меня очень маленький актив, потому что у меня школа и не совсем много времени. Также я начала вести свой инстаграм, подписывайтесь, ссылочка в описании. А теперь давайте начнем. Тема этого видео – бюджетный подарок маме или бабушке на 8 марта. Это может быть подарок любой другой родственницы, возможно, это ваша тетя крестная, но тем бюджетный подарок. Итак, есть, я написала три вида. Первый это классический, второй нестандартный и третий, ну такой неэкономный, более экономный. Первый вам понадобится 150 гривен, ну плюс-минус и 50 минут. Ну, я не считаю, походить по магазинам и купить то, что вам надо. Ну, примерно 50 минут это будет на остальное. Во-первых, вы можете сделать какую-то красивую открытку своими руками. Всегда будет приятно, особенно маме, когда вы сделаете что-то сами, а не купите просто в магазине готовую открытку. Также это займет, ну, может полчасика. Также вы можете выучить стих. За какое время вы выучите, это зависит от размера стиха и от того, какая у вас память. Если вы умеете хорошо запоминать стихи, то вы бы достаточно быстро выучите. Следующее. Это вы можете купить коробочку конфет или шоколадку. Даже Рафаэла. Ну вот, это тоже приятно. Вы как бы можете упаковать как-то красиво, завязать бантик. А понадобится всего лишь, ну, может, от 25 до 50 гривен. Также, если ваша мама, бабушка любит читать, то вы можете ей купить интересную книгу. Книга может стоить по-разному. Может, 50 гривен, может, 70, может, дороже, смотря какая. Но если она любит читать, то можете, в принципе, купить книгу. И также, если что-то надо записывать или ходит на работу куда-то, где надо много писать, и нужны блокноты, вы можете купить какой-то красивый или классический блокнот с ручкой. Это тоже понадобится не слишком много денег, ну, может, 30 гривен, может, дороже, смотря какой, опять же. И это э, стандартный вид. Это стих, открытка своими руками, коробка конфеты или шоколадка, э, книга и блокнот. Дальше, второй тип, это нестандартный. Вы можете купить красивый букет цветов, на что вы потратите, ну, может, 100 гривен, примерно. Ну, смотря какой букет, опять же. Везде будет, смотря какой. Большой, маленький, от этого зависит цена. Я думаю, это все понимают. Ну, вот, вы можете купить букет красивый, опять же, сделать открытку своими руками. Это, ну, это занимает немного времени, может, полчаса. Ну, смотря как. Если вы, если вы можете быстро сделать, то вам немного времени понадобится. Если же вы будете сидеть долго, там, писать, то тогда, ну, понятно, больше времени. Но на это больше, чем 40 минут не уйдет точно. Поэтому вы сделаете приятно маме, а время у вас не займет. Дальше вы можете выучить, опять же, стих. Вы можете как-то красиво, что-то длинное, если вы его забываете, вы можете на открытке записать. Ну, как бы, вот так вот. Я иногда этим пользовалась, когда я подзабывала стих, я писала на открытке, и можно было в любой момент посмотреть. И если мама ходит в разный магазин, вы можете купить какой-то сертификат, ну, на 100 гривен, 150, но это будет приятно. Например, в доме кофе или в овации, ну, куда ходит. И это будет ну, от 200 гривен, примерно, и 50 минут всего лишь. И второй, и, ой, извиняюсь, и третий вид, это экономный. Вы можете купить шарики, 5 гривен, вот, может больше, ну, смотря какие. 5 гривен купить шарики, надуть их красиво, как-то завязать, может, у вас дома даже есть Выучить стих и сделать красивую открытку. Я могу вам показать видео, как можно сделать какую-то красивую открытку, потому как я сделала всем родственникам открытку и подруге. И вы можете сделать маме квест. Это будет очень интересно. Вы пишете разные подсказки, и там можно в первой подсказке кроссворд написать. И там, где выделенные, то там, в этом месте, следующая подсказка. И вот в конце финиша... Будет вот этот вот подарок какой-то, открытка, и вы будете стоять, рассказывать стих. Вы можете даже не одну открытку сделать, а вам будет приятно. И вот такое вот видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока!